Рекламируете новый или сложный продукт? Или Вам нужно повысить узнаваемость компании? Студия Line in Space создает анимационные видеоролики для бизнеса и решает следующие задачи. Объяснить сложную информацию простым языком. Мы наглядно покажем, как работает Ваш продукт. Показать и научить пользоваться нематериальным и нестандартным продуктом. Персонажи на экране действуют, и зритель интуитивно понимает суть. Привлечь внимание необычным способом и повысить узнаваемость продукта на полке. Мы разрабатываем персонажи и ситуации, чтобы ваш продукт стал близким и знакомым. Вот какие результаты дает наша работа компаниям, которые нам доверяют. Переходите на наш сайт прямо сейчас и получите три версии ролика для АБ-тестирования по цене одного.